Здравствуйте, дорогие мои друзья, мои подписчики, гости моего канала, девочки новые, которые присоединились к нашему обществу. Огромное вам тоже спасибо, что вы попали на мой канал и присоединились, подписались. Вам отдельное спасибо. Я новым, конечно, тоже рада. Очень делитесь видео, чтобы еще кто-то увидел и к нам присоединялся. Девочки, огромное спасибо Ольге, Свете, э кто там еще э императрица, что пишите активные вы на канале, что пишите комментарии, я за это вам очень очень благодарна, что есть от вас какая-то обратная связь. Не знаю, как сегодня получится этот эфир, прямой эфир. Может, ко мне звонили с компании. я говорила, что что-то тянет у меня очень интернет. Не знаю, как будто они что-то говорили, что будут смотреть. Но вот я вышла, посмотрю сейчас, как будет работать, или будет, или опять то же самое. Так, девочки... Будет у нас сегодня одна позиция и тема «Что между нами сейчас?». Тема на отношения «Что между нами сейчас?». Любовь или преследует мужчина какие-то свои личные интересы с вами. Девочки, я бы вас попросила, отпишитесь, пожалуйста, слышно меня или нет как оно работает, потому что у меня что-то таймер перескакивает, что-то не нравится мне, напишите, пожалуйста. Так, давайте будем работать. Что между вами сейчас, любовь или преследует какие-то свои интересы? Будем работать на колоде «Колесо года», «Чувства» посмотрим на «Магия наслаждения» и «Мысли» на «Таро 78 дверей». Так, начинаем. Давайте сначала посмотрим, что возле него, какая энергетика идет, что он делает что, что, у него, что у него на данный момент думает ли о вас, дорогие вы ему. Вот это посмотрим. Скажите, какой мужчина он, что он за мужчина, может, нам покажут карты, как он себя видит, это все. Так, посмотрим. Да, очень тайные девочки, много тайн, много тайн. Очень много вспоминает, очень тяжелые отношения, очень много вспоминает, как вы встречались, очень много вспоминает, как ему было хорошо с этим, но никому ничего не хочет говорить. Первая, первая карта вышла жрицы, много тайн, много, очень закрытый мужчина, не рассказывает о своих чувствах, тяжелые были отношения, но и на данный момент он... Конечно, думает, думает, думает, как было в прошлом, как, как вам было хорошо, когда вы встречались. Идет такая ностальгия, ностальгия о прошлом на данный момент у него. Хотелось бы, может быть, что вы сейчас не вместе, что вы на расстоянии. Может быть, даже, что вы в разных странах, в разных городах, карта мира. И он немножечко сожалеет, что не может даже и выйти, может с вами как-то увидеться вас, потому что далеко, карта мира это далеко, может быть и за границей, может быть и в другой, в другой области, ну, не, не близко возле вас, в другом городе, но ностальгирует очень, хотел бы, хотел бы что-то поменять, хотел бы жить как-то уже с вами под одной крышей радоваться этим отношениям. ну скучает да девочки может вы уже с ним и было вместе что у некоторых что вместе жили и разошлись поссорились так он вспоминает это все и хотел бы мир и карта четверка жезлов хотел бы вернуть обратно то что между вами было вернуть то, что было. Но хотелось бы, но сейчас в подвешенном состоянии. И хотелось бы, но на данный момент и никаких действий не делает. мысли у него уже есть насчет этого. да, у мыслях есть. голова у нас здесь работает хорошо и лучики солнца нормальные ему идут. чему, что ему надо, он более-менее определился. но пока ноги у него не ведут его ноги, не ведут Хочется очень встречи, и мысля идет такой, чтобы возродить эти возродить эти отношения, чтобы начать по-новому. Вот по тройке, почему я говорю, тройка кубков, здесь как вот вылупились какие-то э, птенцы, и он говорит: хотел бы возрождения, хотел бы нового, хочу радости вместе с ней. Но пока это в мыслях у него уже есть. Мысли у него есть, хочу стабильности, хочу к ней, хочу быть вместе с ней, потому что мне с ней было весело, мне с ней было радостно, я не чувствовал себя один, одиноким, я понимал, что она меня любит, я, я я знал это и хотел бы возобновить это все все возродить все заново, чтобы возле нас была только позитивная энергия, чтобы было всегда между нами солнце, чтобы росли цветы, чтобы мы радовались жизнью, чтобы мы веселились, чтобы мы ни о чем не печалились, не хоть не хочет уже, потому что было трудно. Это вы не только встретились, я хочу быть ее мужчиной, я хочу быть ее мужем. Может быть, что у некоторых, э, э, что он женат, может быть, и это. И вот была какая-то тайна, потому что первая, потому что первая карта вышла жрица, что тайности, и он сейчас вот вышел как император. У некоторых проиграется Я хочу, я хочу быть ее мужчиной, я хочу. Я хочу брать обязательства на себя за нее. Я могу это. Я знаю, как можно сделать жизнь хорошей и приятной для себя и для нее. У некоторых проиграется что? Мужчина женат. Очень страдает, девочки, очень страдает, разочаровался, что так получилось. Думает, что уже больше женщины не буду иметь. Я больше такой женщины не буду иметь, но хочет к вам приехать, девочки, хочет встречи по рыцарю чаш. Он влюблён в вас. Люблен. он в, в голове у него мотыльки мотыльки он себя чувствует как юнцом и какую-то новость он хочет вам сказать какая-то он говорит что-то я хочу ей сказать я хочу с ней к ней приехать вот что-то новое ей предложить а что ты хочешь предложить чтобы ты предложил чтобы мы опять встречали ну и там показала вот и здесь чтоб мы опять чтобы у нас были рабочие отношения потому что я не могу без нее смотрите тройка здесь пентаклей он днем и ночью рисует в голове вы вы не выходите ему из головы рисует картину на полный рост на полный рост он не может забыть он не заб даже если вы и не будете вместе если это и конец он вас не забудет никогда никогда он вас не забудет думает думает над тем что он как будто с вами поиграл что это была игра вот по двойке Пентаклей, что мы, мы как-то как дети, как что-то у нас было такая двойственная, или у него, да, я не прав, я знаю это. Вот сейчас по тройке жезлов он сидит, думает, вырабатывает стратегию, и в голове у него идет, да, я повелся как, ну, вед, вел себя как какой-то ребенок, я как будто играл, я думал, что ничего что так и пройдет что все будет хорошо я хотел ну вот такое в двойке пентаклей как качели были но я ее люблю мы повязаны я люблю я не могу без нее эта карта девочки не выбора эта карта влюбленных и вы видите красной лентой руки у вас связаны вы друг вы только вы нет третьей персоны. И вы как будто даете клятву друг другу, и вы связаны красной лентой на всю жизнь. Как будто Вселенная вселенная вам друг друга послала. Послала, и она присутствует на это, при этом. Видите? Вы как будто… Он знает, что мы как будто созданы для, друг для друга. Это нам от… Эта Вселенная нас послала. Здесь не карта выбор, здесь не треугольник, здесь две, двое, э, девушка и мужчина связаны красной лентой. Свыше их, вот, Вселенная их обмотала им руки, что вы только вдвоем должны быть. И у вас должна быть два голубя, мир, любовь, взаимопонимание друг к другу, девочки девочки, напишите, пожалуйста, или меня слышно. На данный момент он, если даже у него и есть жена у некоторых, так он себя чувствует одиноким. Одиночество, девятка пентаклей, он в размышлениях, и на данный момент ему так хорошо. Он вспоминает о вас, он вспоминает о вашей любви, он надеется, что он не надеется, он знает, что это было, он не мог вас пройти, пройти возле вас мимо, мимо, это было все запланировано свыше и на данный момент вот он в этом сидит и ему хорошо за эти вспоминания что он вспоминает как вы встретились по, по мелочи по мелочи вспоминает как оно все происходило как это все было очень много фантазий о вас очень вот что я говорю вспоминает каждую деталь каждую деталь вашей встречи и он уверен что вы тоже это вспоминаете он уверен что вы его ждете принцесса чаш он уверен вы самая хорошая самая нежная вы тоже хотите благополучия вы тоже хотите э, красивой жизни вы тоже хотите э, стабильности и он он он уверен, что вы его ждете. Он уверен в этом. Он больше сейчас в работе. Работает, работает. Хочет в раб, в, пойти в работу. В работу. Что-то он задумал, карта правосудия, девочки, что-то конкретное он задумал и Луна, правосудие и Луна. Но пока закрытая информация, что он для себя решил, он пока это не он работает над этим. Что-то он хочет сделать по-честному, без обмана. Вот у него крутится что-то вот это, что как, что-то он уже себе запланировал, что нужно приходить к честности, нужно приходить к правосудию. Полуне не надо обманывать, не надо обманывать, я этого не хочу, мне нужно принять конкретное решение, и он работает над этим, девочки». У некоторых проиграется, если эта семья, может быть, что э, по, по правосудию и восьмерка пентаклей, что он должен кому-то э, обязан, кому-то помогать. Может, у него есть семья, если семья, он говорит, если будет развод, там, элементы или что. Вот такое он это все себе в голове, это все э, разрабатывает. И говорит, ну, у меня все получится, у меня все получится, я решу это все. Так, девчонки, давайте посмотрим чувства, чувства. Ну здесь уже нам сказали, что он влюблён в вас, рисует себе картины, хочет с вами встретиться, хочет что-то новое вам сказать, предподнести очень много планов на вас. Так, давайте посмотрим в чувствах, какие чувства к вам у него, какие, ух, ух, ух, ух. карта выпала, очень ревнует, очень за вами наблюдает, очень переживает, пятерка э, девочки Жезлов, пятерка... Борьба идет внутри него, подглядывает за вами, боится, чтобы вы за вот это время, что вы не вместе, не нашли какого-то другого человека. Он себе в голове рисует, а вдруг, а вдруг она уже с кем-то другим. Я этого не... Борьба, у него идет борьба с собой, ревность, и борьба подглядывает за вами, следит за вами, чтобы вы только не были. И он не переживет это, он не переживет, что вы с кем-то другим занимаетесь любовью. потому что он знает, что «вы» должна быть только его, что у него он говорит «да». У меня были девушки, но она меня так зацепила, она только моя. У меня было и, и, и, и Лиля, и Маша, и Оксана, ну, были вот такие отношения, я ушел, ушел, а здесь я не могу, она меня зацепила, она мне по судьбе, и здесь было, что вот карта судьбоносная была, выходила, и, и это ревность. Я знаю, что она сейчас злится на меня, я знаю, потому что я поступил плохо с ней. Я знаю, что она на данный момент может даже и не хочет видеть меня. Я понимаю это, потому что я разбил, я разбил ей сердце. Она уже стала королевой мечей. Она думала, что может я ее обманываю, что у меня нет к ней чувств. И она меня отзеркаливает. Я даже боюсь сейчас подойти что-то сказать, потому что она мой диамант. Я, никому, я не хочу ее никому отдавать. Четверка, девочки, Пентакли. Я не хочу. Это тело только мо ⁇ это тело, эта женщина только моя. моя. Я не, вот что первая карта нам сказала, что он очень ревнует, если к вам кто-то прикоснется к вашему телу. И четверка э, Пентаклей нам это говорит. Она только моя. Я не хочу ее терять. Я не хочу, чтобы кто-то ее даже пальцем потрогал. Это нет. Это все мое, это мо, мо, мой драгоценный, мое драгоценное сокровище. Она моя тайная женщина. Она очень умная. Она очень хорошая, она очень много знает, она очень интуитивно. Может быть, девочки, что некоторые проиграются, что тоже практики, что практикуют, потому что вышла опять жрица в нас, девочки. Вторая колода вышла жрицы. Да, я знаю, было много тайн, я много скрывал. Были тайны. Она моя была тайная женщина, может, у некоторых проиграется, но она очень умная, она очень толковая и очень умная женщина она меня за и опять она меня зацепила может он даже думает что вы что-то сделали может какой-то приворот вы сделали он это она мне мне кажется что будто она ну ну ну как-то привязала меня к себе потому что а... это мое это мое я не хочу ни с кем делиться я никого не вижу, даже есть... Я уже не вижу ни одной женщины. Я не вижу, я от всех отворачиваюсь. Уже Маша не подходит мне, Оксана не подходит, э -э, Лилия не подходит. Мне нужна только вот эта, вот эта женщина. Я никого, я никого не вижу, мне никто не нравится. Я не хочу никого. Я хочу к ней приехать, девочки. Паш э, денег, паш Пентакли, я горю страстью, я знаю, чего я хочу, но я, я, я, я, мне кажется, что она уже охладела ко мне. Ну, па, э, девочки, видите, он на коне, он хочет, там рыцарь э, чаш проигрался, здесь э, проигрался.. Э, э, Рыцарь Пентакли, что он хочет уже что-то, опять какую-то к вам донести новость, что он хочет с вами, что он серьезно относится к этим отношениям, он не играет, рыцарь пентаклей, нет. Я не играю. Вот смотрите, он хочет приехать к вам на, вот, и видит, что а, а вдруг она меня не поймет. Она уже, наверное, охладела. Вот карты все говорят, что он себя, себе в голове, что у нее кто-то другой. Я не переживу этого. Я хочу ей что-то сказать. Я хочу ей что-то донести. Как я ее люблю? Я, что я не могу, я хочу как-то вывести отношения на другой уровень, уже. То, что она хочет я знаю что это все у моих руках вышел карта маг будет что-то он девочки даже и может какой-то хитрость хитростью будет к вам подходить как-то что-то может немножечко включит какую-то манипуляцию с вами потому что он не может он не может он говорит я знаю что это все в моих руках мне нужно потому что я был виноват я по двойке монет я играл чувствами я думаю ну потому что я не думал что такое может получиться что что я так так она меня так зацепит но я знаю что нужно что-то де делать я знаю что это все в моих руках исправить я это понимаю я хочу ее слушать днем и ночью я хочу слушать, как она говорит, я хочу услышать ее голос, я хочу к ней прижаться, я хочу ее взять на колени, я хочу, чтобы она меня обняла, чтобы мужик как в тумане девочки, в тумане. Но если она будет с другим, я ее убью. Его и ее убью. Я накажу ее. Я ее накажу если это будет окончательная окончательно очень очень и ревнует вас если это действительно уже точка, я не я убью я убью вот он сзади я ее я я его убью и а ее накажу а ее накажу потому что я ее люблю я не могу я не могу. Между нами как будто пробежала кошка. Поэтому я ревную. Я очень ревную. Перед, перед нами, перед, нас кто-то разделяет. Перед нами как будто между нами произошла кошка. Я чувствую, что у нас уже, наверное, будет конец. Что мы уже больше, у нас ничего не выйдет. Но я не могу. Десятка девочки, десятка э, жезлов. Я хочу, я хочу, я не могу. Здесь мужчина, девочки, не может без вас здесь и сексуально он никого не видит он ни с кем не хочет ложиться в кровать он ни с кем не хочет ничего ничего он хочет к вам девочки он хочет к вам так давайте сейчас посмотрим его мысли его мысли посмотрим его мысли Давайте его мысли, посмотрим его мысли, что он думает по отношению к вам, что он себе планирует, чувства мы посмотрели, что сейчас более-менее возле него посмотрели, чувства посмотрели и что у него в мыслях и в планах. Семерка чаш очень много мыслей. Он спит, девочки, он спит и вы ему снитесь. Вы не даете ему даже поспать спокойно. Он не может очень много планов на вас. Он спит, он спит и и днем думает, и ночью вы снитесь, снитесь у него все планы. Э, все планы о вас, очень много планов, и то, что он ночью думает, а днем думает, ночью ему не, да, не дает сна. Вы, вы даже днем и ночью возле него. Он хочет приехать к вам очень. Он хочет приехать и чтобы вы радовались. Он хочет показать, что он без вас не может. И чтобы вы вот как были, много людей там радуется, что он, да, что он возле такой женщины. Он возле такой женщины. Он хочет встречи с вами. Он хочет вам показать. У него это планы, мы смотрим хочет приехать, хочет показать, их, что он не может без вас, что у него уже он решил для себя, он для себя решил. И он не стесняется этого. Пусть увидит весь мир, пусть знают уже все. Я не скрываю, вот много людей, я приду и я скажу. Пусть даже будет там в центре города, я скажу, что я не могу, что я люблю. Он решил для себя это, но все равно он думает, что это конец. Он думает, что это конец. Спасаются. Он надеется, что все ж таки можно спасти вашу пару. Он на это надеется. Да, пусть, пусть был разрыв, пусть было все, но есть выход. Он вы видите, люди убегают. Есть выход. Есть. Выход есть, они не умрут, они не утонут в воде, ни ничего. Вот есть, есть дорога, и они убегают. Молния ударила, загорелась башня. Да, были ссоры, была пауза, был разрыв, все было, но они здесь это не смертельно можно возобновить. Он У него это в планах. Я, он думает, да, было, было это, но они.. Мы ушли от этого, но я надеюсь, что выход есть из этого. Она ж моя дорогая, императрица, она ж моя дорогая, я хочу быть с ней. Это его планы. Она ж моя императрица. Я хочу, чтобы она была моей женой. Я хочу, чтобы она была матерью моих детей. Я только с ней буду чувствовать себя уверенно, надежно, потому что она это знает, девочки, и опять... И опять, смотрите, «Я хочу к ней, рыцарь Жезлов, я хочу приехать к ней, я хочу ей что-то сказать новое, новое, но боится зайти, дверь открыта, вы его тоже ждете, вы упустите, но у него какой-то как будто страх. Вот так медленно он едет, медленно, и вот смотрит на, на, на эту дверь, дверь открыта, но боится, боится, боится» боится зайти, а вдруг вы его прогоните, а вдруг вы не поймете, а вдруг вы опять подумаете, что он пришел и хочет с вами поиграть, хочет секса. Очень настороже сейчас выбирает тактику, стратегию, как к вам подойти. Может быть, что очень многие друзья или кто, третьи лица тоже вот здесь, вороны. Может, может что будут люди, что-то ему тоже говорят, да зачем тебе, или что, да что-то, куда там. Может еще такое, что сбивают его с толку. Но он не, вот, по колеснице он никого не слушает. Он знает свою, у него уже есть цель, он это знает. Он хочет быть для вами королем жезловым вы его мужчина вы его страсть он только с вами он назад не хочет смотреть уже он не смотрит назад он смотрит вперед у него новая дорога у него новая жизнь даже если у него дворец сзади сзади него есть дворец сзади него есть укрытие сзади него есть все все, что нужно для жизни но он это оборачивается спиной он это все ослабляет и он хочет идти в новую жизнь он хочет вот стал на землю и он хочет идти в новую жизнь он хочет идти вместе с вами он он четко знает, что ему уже нужно. Это король. Он четко знает колесница там и здесь еще немножечко в рыцарях, в рыцарях, что немножко боится, но он, но в мыслях конкретно он знает в мыслях. Да, я только буду с ней, я только ее мужчина, только она с ней у меня будут продвижения, только с ней у меня будет э, интим, только с ней я могу э, хорошо себя чувствовать. Я хочу нового чего-то в своей жизни, я хочу в своей э, поменять свою жизнь по-новому, я хочу, я хочу идти в новую жизнь, в новую путь, даже я все оставлю, все оставлю, если есть семья, я все оставлю, только с собой возьму свои, свою мудрость, Возьму с собой только то, что мне необходимо. Я все оставлю, что было, что нажил. Я все оставлю. Я пойду налегке, но я пойду в новую жизнь, которую я хочу. Да, у меня есть прошлое за спиной. Я знаю, у меня есть. Я научился уже, я стал мудрее. Поэтому я хочу, мне надоело старое. Я хочу жить по-новому. Вот такое, девочки. Вот. Я хочу вот эта башня, что вот, вот здесь две башни, это что сначала было, что вот разруха. Я хочу вот я хочу вот такую башню, я хочу вот такой защиты, я хочу построить, если там что-то было сгорело или в чувствах, или что-то такое, но она не распалась, эта башня, я хочу, чтобы эта башня вот такая была, светилась. Я хочу зажечь огонь на этой башне. Вот первое вышло, что он говорит, да, но будет. у меня есть надежда, что я говорила». Пусть, пусть горит вверх, но есть надежда, мы, мы не сгорим и не утонем. Наши отношения можно э, еще исцелить, можно их возобновить. И вот я хочу вот так, я хочу вот такую башню, я хочу быть вместе с этой женщиной вместе. Я хочу, чтобы всегда у нас, даже если будет ночь, светила вот эта лампочка, чтобы видели, что... Здесь есть живая душа, что мы вместе. Вот, вот, вот, вот. И дверь открыта, ему дверь открыта. И он идет на этот огонь, потому что он хочет построить. В принципе, как сказать... Основание, ничего, основание есть, заложено уже. Оно не повредилось, сама почва не повредилась. И он будет вот это налаживать, чтобы было и вам хорошо, и ему, девочки. Замечательно, это у него в мыслях и в планах. И опять вторая карта звезды. Она моя путеводная звезда. Она мне светит. Она мне прокладывает дорогу. Я знаю, что это мне по судьбе. Это моя звезда, это моя женщина она светит ярче всех. И я буду идти туда, где, мне, где я чувствую, что мне хорошо. Судьбоносная карта. Не попрешь, не попрешь. Если судьба распорядилась, что этот мужчина должен... Вселенная, вселенная, звезды. Если распорядились, что этот мужчина должен быть ваш... Не попрешь, как бы не хотели, как, как бы вы крутили, как бы вы изворачивались, вы будете вместе. И там нам тоже нам сказала карта влюбленных. вы связаны уже нитью красной. Э, сама, сама Вселенная, сама Венера вам, вас соединила уже. Вы неразлучны, вы не можете жить друг без друга. Туз Жезлов. У нас будет новое начало. Я приду, я знаю направление. У меня есть фонарик, говорю. Я надеюсь, что она мне их откроет. И будет у нас новое начало, будет новая жизнь. Я знаю, в какую дверь мне постучать уже. Уже. Я хорошо уже обдумал все. Я хочу изобилие. Я хочу карта отшельника. Я хорошо посидел в этом. Я хорошо подумал. Я не молодой мужчина. Я не маленький пацан. Я знаю, чего мне нужно. И я... Я мне... Ну, как это? Мне как будто меня подталкивают. Видите, девочки? В спину. Этого отшельника он подумал, он умный, он решил, что ему делать, а его как будто еще и свыше подталкивают. Иди, это твое, там тебе будет хорошо, там у тебя будет изобилие. Видите? Как будто в спину его еще и Он знает, где ему будет хорошо. Он знает, он, он подумал, все хорошо для себя. А еще, еще его там... Не останавливайся, не делай ошибки. Это твоя судьба. Иди туда, там будет тебе все. Там это твоя женщина, это твоя императрица. Вот императрица, это твое. Иди, иди туда, не бойся. Иди туда. Не загоняй себя в клетку. Не загоняй. Не надо. Если кто-то тебе что-то, вот две вороны, если тебе кто-то что-то э, там говорит, там друзья, и зачем тебе или что, не загоняй себя в клетку. Выходи, дверь открыта. Не загоняй себя в эту клетку сам. Не сомневайся. Вот, девочки, как здорово, никого не слушай, никого не слушай, никаких советов не слушай, выходи с этого, не, не грусти, выходи, не загоняй себя, не думай о плохом, что, что это уже все, выходи с этой клетки, вот. И его здесь вороны, не другие, ему говорят, не надо, засунули его туда, потому что как будто страх у него, страхи, что а, а вдруг нет. А здесь свыше вселенная, отшельник, он умный человек. Ты ж не пацан 20-летний или 15-летний. У тебя уже есть опыт, где тебе лучше. Иди, не пожалеешь, там у тебя будет радость. Там твоя императрица, там твоя жизнь. Да, здорово, девочки, да. Там твоя королева Жезлов, красавица. Она тебя ждет. Иди туда, иди туда, иди куда идти, она тебя ждет. Твоя страсть, твоя любовь. Твоя жизнь, какая, которая будет продвигаться вперед, у вас будет радость, у вас будет все. Вы одно целое. Иди, иди к ней, иди к ней. Наконец, реши, решись уже. Не ходи в лабиринте, уже, э, девочки, Вселенная нервничает, что он может затягивает, говорит, решись уже. Давай, решись и иди, мы тебе говорим, иди, не бойся, никого не слушай, прими решение, не затягивай, не затягивай, потому что уйдет, больше такой не будет, ты больше такую не найдем, мы тебе больше не дадим такой. Это тебе подарок с неба, это тебе подарок, такая женщина тебе подарок, она твоя семья будет. Это тебе больше мы раздавать подарки не будем. Ты упустишь свое счастье. Здесь, девочки, видите, пошел канал от Вселенной. Здесь пошел канал от Вселенной уже. Его мысли, он немножко колеблется, ну и вот. Ну, это и он будет чувствовать этот расклад. Потому что пошла, видите, поток, пошел несколько карт, раз-два-три-четыре-пять карт пошел от вселенной там вышли звезды были помните перемотайте вселенная и потом пошло от вселенной поток замечательно девочки не сомневайся не сомневайся в себе не сомневайся не сиди в подвешенном состоянии действуй потому что это больше такого ты не будешь иметь да, я в шоке, девочки, замечательно. Вот такой, девочки, у нас был расклад. Девчонки, ну давайте, давайте, задавайте вопросы, я отвечу на ваши вопросы, если нужно. Так. Добрый день. Добрый день, Ольга. Ну, скажите, пожалуйста, когда мы помиримся с Михаилом? Ольга. Когда, Ольга? Будет ли примирение? Вот вышел король Жезлов. Сама карта что-то выпрыгнула. Король Жезлов. Так, король Жезлов. Выйдет ли он на связь и когда? Выйдет ли он на связь и когда? Ну, король Жезлов, да, он стремится к вам, он стремится, Оля, к вам сам, он вылетел, видите, король Жезлов, его видит вселенная, может быть, что он и не по знаку Зодиака, король Жезлов, но страсть у него, я только что вот и как раз был, что про король Жезлов выходил, что он хочет нового чего-то. Ну, и нужно подождать, потому что он какие-то дела еще не завершил. Десятка, десятка мечей, что-то ему нужно завершить. Ему нужно что-то завершить. Нужно немножечко подождать, нужно что-то ему завершить, Оль. Нужно что-то старое отпустить. Ну, здесь как будто какой-то треугольник был, может быть, девочки, э, Оля, может здесь быть даже магия, вы знаете, потому что, смотрите, десятка, десятка мечей и тройка мечей, это может быть, что была магия, на мужчине есть магия, но он хочет к вам. Он выпал сам, он хочет, он хочет новой жизни, он, и, и он хочет с вами встретиться, он, хочет, он конкретно в голове себе надумал, я оставляю все позади, я хочу идти в новую жизнь. Но видите, видите, на нем немножко негатив, и это, это может быть, что кто-то кто делал, кто-то вам мешает, третьи лица мешают, и это десятка мечей, это... Вот, может быть, что кто-то вам мешает в вашей паре, но это ничего, что он скорпион, но здесь его видят как короля жезлов, что он хочет, он хочет идти вперед, он готов идти вперед, он готов в новую жизнь. Вот что я и говорю, девочки, не только проигрывается, в нас есть все четыре стихии, мы не можем жить только с, вот, э, с одной стихией, у нас в каждого человека мы живем, мы пьем воду, мы хотим воды, мы пьем воду, мы хотим денег, мы идем работаем, у нас тоже есть и э, э, ценности какие-то тоже, мы дышим воздухом, мы не можем без воздуха жить, мы принимаем решения, мечи принимаем решения, мы ж не какие-то там больные люди только жить, вот, но его здесь видят как короля жезлов, что он у вселенной, что он хочет идти в новую жизнь. Но вот что-то нужно, вот посмотрите чистки на него, сделайте на него чистку. Ну вот третьи лица, вмешательство третьих лиц, и, ну, ну это в принципе оно десятка... Оно, он уже будет выходить с этого, но здесь могло быть вмешательство. За ним кто-то очень наблюдает. Он у кого-то под наблюдением. Он у кого-то под наблюдением, куда бы он ни пошел, что бы он ни делал. Даже в туалет он идет и все равно под, подслушивает с кем, что, куда, почем. Ну вот и как, что я только что сказала, карта говорит, нужно немножечко подождать. Подождите, подождите и посмотрите чистки. Что вам надо делать? Что вам надо делать? Он под.. какие выпала королева Пентаклей. Выпала королева Пентаклей. Если он женат, может быть, он под, вот, под контролем жены. Может, жена э, какую-то магию делает, потому что он для себя решил, что он хочет под наблюдением. Под наблюдением у кого-то, он под конкретным наблюдением. Если это вы проигрываетесь как королева монет, что вам нужно делать? Нуждать! Потому что семерка семерка вышла денег и королева не спешить не спешить карты говорят не спешить не спешите так а как, а будете ли вы вместе пятерка девочки смотри Оля пятерка жезлов Здесь жезлы только, видишь, он хочет к тебе, он рвется, но не пускают его, закрыта дверь. Он, он, он, как я говорила сначала, он принял решение уже, он хочет так вырваться, его как будто замуровали в стены, и вот наблюдение от, или от жены или от кого, он, он себе конкретно поставил, что ему нужно конкретно, он хочет идти, он готов, извини мне, идти с голой задницей, Все оставить, все, все оставить, и идти, вновь. вот только что был вот расклад, он, вот, вот этот твой расклад. Если вы опоздали, Ольга, пересмотрите. Там как раз это было. Он готов все оставить. Но его держат. Может быть, не может быть. Это стопроцентно, что жена ходит кому-то и делает магию. Потому что десятка мечей и тройка, тройка мечей. Это, это магия. Это магия, она его держит этим. Ну, она ж понимает, что это ненадолго и наблюдает очень даже в туалет. Он идет в туалет, и она подслушивает, с кем он говорит, что или еще действует, или не действует. Вот, и поэтому эта преграда, дверь, эта преграда не пускает его к вам. Эта преграда не пускает его к вам. Так. Будет ли встреча? будет но опять карта затягивается будет звезда будет встреча будет вот там семерка нам показала подождите немножко и звезда да да будет встреча будет встреча потому что вы по судьбе друг другу Да, вы, вы считаете что вы потери и он грустит и вы грустите вот в такой печальке вы думаете вот что дверь закрыта не пускают не пускают не пускают его он хочет уйти в новую жизнь он хочет уйти посмотрите чистки оль найдите чистки и посмотрите чистки на вашу пару смотрите очистите его потому что на нем на нем есть магия негатив он не может вырваться он не может и он не виноват в этом он хочет Любишь ли ты Ольгу? Скажи нам, пожалуйста, есть ли у тебя чувства к Ольге? Есть ли у тебя, какие у тебя чувства к Ольге? Оля, я вам делаю благодарность за то, что вы пишете очень хорошие комментарии, дорогая моя. Видите, я как будто такой мини-раскладик вам делаю. За то, что вы активно на моем канале, фух. Вот. Двойка чаш. Он хочет. Он хочет вас обнять. Он хочет к вам. Он любит чаш. Двойка чаш. Это взаимная любовь. Оль, взаимная любовь. Он хочет к вам. Он не Он бы вас. Он уже не так хочет секса, как, как вас скушать, как клубничку. Он хочет по, по, почувствовать запах вот этот ваш. Ну вот, хочет вас, и страстно, и хочет прижаться, хочет к вам, хочет обнять. Конечно, чувства есть огромные, огромные чувства и страсть. Смотрите, смотрите, он не может, он не может. И конь красный, и у него красная вот эта туника сзади него, он хочет прижаться, не, не выпускать вас из седла. Вот, вот, и уехать где-то, чтобы вас никто не нашел, где-то в лес поле на на, на остров чтобы вы были только вдвоем чтобы никто вас не доставал чтоб никто вас не доставал но он решит это он это решит ну и еще карта показывает что на нем магия еще нам раз под подтверждает он решит это он решит он выкарабкается с этого может с вашей помощью выкарабкается но на нем магия опять говорит на нем магия за ним наблюдают видите опять карта наблюдения он он даже и спит он спит может вы ему снитесь но за ним наблюдают за каждым его шагом что что он делает наблюдение идет ведется наблюдение а он хочет к вам а он хочет вас обнять вот, вот если бы была встреча, он бы вот так лег с вами и не, не выпускал вас обятий, и не выпускал вас неделю с, с комнаты. Закрылись, вот что и говорила, закрылись бы, где-то закрылись. Он хочет быть вашим, вашим королем, но не может, потому что идет наблюдение. Он хочет быть вашим королем. Он хочет только, чтобы вы были возле него, только вы, но идет наблюдение. Видите? Мужик не виноват, не виноват. Он хочет, он хочет новой жизни, он хочет к вам, и он знает, что вы ему по судьбе. Но, но на нем негатив, нужно убирать. Когда вы пишете, когда, ну, нужно подождать. Подождать, это нужно что-то делать. Что вам делать? Что вам делать? Нужно что-то делать, потому что вот его привязывают, его не пускают. Его не пускают. Его к вам не пускают. Так, что вам делать? Что вам делать? Ну вот, опять. Магическая карта. Опять. Опять здесь 100% мужика. мужика. Но он выйдет с этого. У него, он вырвется. Вон вырвется. Послушайте то, что я вам говорю. Если у вас есть фотография, возьмите его фотографию, свою фотографию. Вот поставьте вот так, как я там делала, диагностика у меня там есть. Поставьте его фотографию, свою фотографию, запалите свечу и сами скажите своими словами. Скажите, Господи, очисти нас, очисти нашу пару. Ну вот он вырвется что вам делать что вам делать видите видите видите десятка мечей и тройка мечей то что у нас было в 78 дверей опять повторились магия стопроцентная здесь здесь жена ходит к кому-то кому-то и магичит она знает что он ее не любит она знает что он хочет уйти она это знает она его держит но вот его ждет он вырвется послушайте то что я вам говорю вам нужно просто ему помочь вам нужно просто ему помочь вот такое да, он хочет к вам, он хочет, смотрите, и он будет, будет, он, при, он вырвется, он будет. Потому что вы должны быть вместе. Это не только дьявол показывает, что привязка по дьяволу, нет, она еще и показывает тоже судьбу, нужно еще с другой картой смотреть. Вот карта мир и карта дьявол, это свадьба. Это соединение, вас вместе. Вас вселенная видит вместе, как супругов. Вот такое. Ему плохо. Ему плохо, его загнали вот, вот, вот в это. И вам плохо, и ему. Вы страдаете, а он еще больше. Он страдает еще больше, как вы. Вот такое, девочки, вот, Оля, это за то, что ты пишешь комментарии. Вот так я тебе немножечко сделала маленький раскладик. За то, что ты меня поддерживаешь на моем канале. Девочки, делитесь, новенькие подписывайте. Я, у меня все видно, кто пишет, кто Поддерживает канал, кто говорит со мной. Вот это моя благодарность. Кто не активен, а только заходит на мой канал, чтобы вот, э, вопросы задать, тогда извините, нужно знать. Нужно знать какую-то меру. Вы знаете, на каком вы канале, для чего вы пришли Если вы не активны, просто хотите посмотреть, я с удовольствием делаю расклады э, общие. Там очень много информации, я очень много открываю информации, стараюсь открыть, чтобы вы хорошенько поняли. Учитесь тогда смотреть так и для себя что-то брать. А кто хочет личные, тогда пишите мне на WhatsApp. Э, Оля, э, подруга, пусть заходит на канал, пусть подписывается, пусть будет активно просто так я на подруг на вот это слушайте извините пожалуйста но мне этого не нужно поймите и меня пусть поделитесь с подругой делитесь с подругой э, видео делитесь чтобы она подписалась вот и пусть смотрит видео и для себя что-то возьмет конечно так девчонки ну вот такое у нас такое было сегодня раскладик расклад получился хорошей девочки от вас жду комментарии жду лайки жду что вы будете надеюсь что вы будете делиться моим видео Девочки, кто новенькие, пожалуйста, не забудьте подписаться. Ставьте колокольчики, чтобы вы не пропустили какое-то новое видео. Интересное для вас. Посмотрите тоже, зайдите на канал, там уже есть видео. Выбирайте себе, какое вам видео интересно. Там много уже есть названий. Выбирайте, смотрите, девочки, и... Удачи вам, конечно, удачи вам во всем. Огромное спасибо, до новых встреч. Не надо, девчонки, плакать. Вот, пусть подруга подписывается на канал и на следующий раз зайдет в чат, я ей тоже сделаю, сделаю... Ну, расклад не буду делать, конечно, потому что это... Но на вопрос отвечу, конечно. Не надо, девчонки, плакать. Не надо плакать, возьмите себя в руки, родные. Мы женщины, мы женщины сильные. Мы женщины очень сильные. И вот какие-то подсказочки, чем могу, что мне посылает вот... Огромное спасибо Всевышним Силам, Ангелам, Архангелам, Вселенной, что мне дали такое полномочие, что я могу чем-то кому-то помочь, хотя какой-то совет, но я не даю советы, девочки, потому что я не имею права, я, я такая же, как вы, я такая, вы все понимаете, то, что вот даже вот этот сегодняшний расклад в, в, в конце как вышло, что Вселенная, Вселенная вот дала, и Вселенная говорила это. Да, кто-то, кто-то, кто-то ко мне звонит. Хорошо, девчоночки, огромное вам спасибо, удачи и прислушивайтесь то, что вам посылают, что, что мне посылают и как я вам доношу это. Вам нужно брать в свои руки, вам нужно помочь человеку, вам нужно помочь человеку, он, потому что он в такой, извините, он как, как здесь в Испании говорят, он как будто в карцере, в тюрьме. Карцер здесь тюрьма, он как в карцере. Он шаг влево, шаг вправо, расстрел. Так, до свидания, до новых встреч.